Всем привет! Одис, часть третья. Адаптация. Адаптация нужна для того, чтобы включить или выключить какой-то механизм, агрегат или поменять его функцию. По моему мнению, создатели программы немного перемудрили и смешали адаптацию, кодировку, базовые настройки и сделали их похожими друг на друга где-то больше где-то меньше надо было как-то более четче их разделить классифицировать иначе некоторые вещи в них похожие ну да ладно им виднее информацию где в каком канале что адаптировать на какой машине ищите в сети я раньше в предыдущем ролике показывал, где это все можно найти. Я вас все вам не смогу рассказать, у меня времени не хватит. Да и все я и не запоминаю, потому что голова не дом совета. В сети все есть. Делайте все распечатки на будущее. Подходите с умом. Адаптацию лучше делать на заглушенном двигателе, с включенным, естественно, зажиганием. Иначе не все блоки вас запустят ее сделать. Берем 18 блок, вебасту нашу. Выбираем 7-й канал. Если в процессе запуска Вебасты появляется какая-то неисправность, и она отрубается три раза подряд, то у вас отопитель блокируется. Или, к примеру, шесть раз вы запускали машину на горящей лампочке резерва топлива, она опять же у вас заблокируется. И пока вы не измените значение адаптации, пока не сбросите ее, у вас Вебаста продолжать Работать автоматически запускаться не будет. Ставим единичку, нажимаем применить. Если вы зайдете повторно, в этом канале все равно будет нолик стоять, так что не удивляйтесь. Вы свою миссию выполнили, у вас вебаста скинулась и в следующий раз запустится как положено. При условии, что вы починили неисправность или залили топливо. В зависимости от того, чего оно у вас заблокировалось. Допустим, решили вы переписать, прописать форсунки. Поставили новые форсунки, их надо перепрописать более дословно рассказывать не буду, потому что ролик займет час-полтора, поэтому буду пробегаться вкратце. Допустим, выбираем 71 канал. На данный момент 71 канал это первая форсунка. Вот введён её и код После того, как вы поставили новую форсунку, переписали выбитый номер на этой форсунке, вот этот, вводите здесь новое значение, нажимаете кнопку «Передать тест тестовое значение», нажать кнопку «Применить» у вас форсунка перезаписывается, перепрописывается. Точно так же в 72 ну и по 76 шестой для двигателя БУК, к примеру. Второй случай может быть, если вы меняли, к примеру, снимали форсунки, а потом поставили, не помните, где какая была, то вам опять придется смотреть на форсунках вот этот код и либо переставлять форсунки так, как они были до раньше прописаны, либо перезаписывать код. Тогда, естественно, у вас обнулятся показания. Сейчас покажу, какие... Тогда у вас вот эти показания на первой форсунке сбросятся на ноль. Это опять же все я образно, на пальцах. Что вот эти вот показания, для чего они нужны, возможно в следующих сериях будем разбирать. На это потребуется больше времени и так далее. Сейчас цель не стоит сейчас. Цель у меня просто пояснить по поводу адаптации. Следующее. Допустим, возьмем навигацию. Так, где она у нас? Разогнался, у меня же навигации нет. Допустим, возьмем блок навигации. 37, по-моему, если память не изменяет. Люди спрашивают, почему DVD навигации не отдает диск при нажатии на кнопку. Вероятно того, что в канале адаптации она заблокирована от кражи диска, так скажем. Соответственно, вы нажимаете канал 67, ставите единичку, применить, сохранить. После этого у вас Дивидюшник разблокируется, вы можете уже через кнопку выгрузить сети. Извините, что на пальцах, но... Так. Если вы хотите поставить, чтобы при экстренном торможении резком педаль в пол у вас включалась аварийка, поставьте в этом канале единичку. Также в этом канале может стоять пятерочка, а еще четверочка. Скриндам посмотрите. В конце ролика я покажу, как просканировать и записать все каналы адаптации, которые у вас были до. Чтобы в случае того, если вдруг кто-то что-то накосячил и забыл где что, мог потом сравнить и вернуть все в исходное. 17 блок. Берем канал 3, если вы хотите откорректировать расход топлива. Ребятам на заметку как раз, которые любят рассказать, что у них турботрактор весом в две с лишним тонны в городе кушает десятку. Пусть сперва сюда посмотрят, сверят, что почем. В этом же блоке всеми любимое техобслуживание «Сброс сервисного интервала» в канале 40, 41 и так далее. Поставили число, нажали «Передать», «Применить» и так далее. Не хотел я забегать раньше времени с Одисом инжинирингом. Но коль так получилось про адаптацию, то лучше сразу поясню. Что в Одисе инжери... инжиниринге можно записать сразу все каналы адаптации всех блоков. То есть если в и диагности ВСДС одного определенного блока можно считать адаптации по очереди. в общем, То тут сразу одной кнопкой все. То есть вполне удобно. Ждете, пока загрузятся все блоки, станут активными. Выбирайте специальные функции. Ставите галочку адаптации. Также можете поставить и кодировки. Кому как. Считывание данных. Место, где сохранить. Также потом можете вернуть все в исходное через загрузку данных, открыв файл. Считывание идет долго. У меня шло минут 20. В зависимости от комплектации, от машины. Песня не быстрая. Так что можете подкидывать зарядку на аккумулятор. Кому как. Машина желательно, чтобы заглушена была. Можете эти таблички игнорировать. Можете вводить пароли, чтобы вас пускало. Можете потом считать по отдельности, без разницы. Коды доступа ищите в интернете. Реально от клипа мне пришлось вырезать минут 40. Довольно-таки утомительное дело. Это все производить. В монтаж. Можете потом загрузить обратно из файла свои кодировки после манипуляции. Но я все-таки бы рекомендовал, наверное, конкретно каждый канал просматривать и каждый канал вводить персонально. Ну тут каждый действует на свое усмотрение. Ну а дальше открываете сохраненный файл. Все видно, ясно и понятно. Смотрите в каком блоке, какой канал вас интересует. Где, что, в каком канале адаптации. Означает, где искать информацию, я уже говорил. Ищите меня, кому у кого есть вопросы на драйве двору, в Лапот. Мне там отвечать удобней. Там можно и картинку пересадить, и ссылку в Ютюбе. Это не совсем удобно делать. Вот это было примерное пояснение. По адаптации. Ищите инструкции, ищите пояснения, где какой канал. Изучайте, ласти смотрите. Следующее видео будет, скорее всего, о профилактике пневмы, так что подписывайтесь на канал, впереди будет еще много чего.